Северный Кипр, какой же он? Задавались мы этим вопросом. И в сегодняшнем выпуске Северный Кипр. Друзья, всем привет в сегодняшнем выпуске не о недвижимости. Но если вас интересует зарубежная недвижимость, звоните пишите. С удовольствием, оперативно сделаю вам онлайн подбор. Работаем сейчас по многим странам, например, Северный Кипр, Турция, Бали, Таиланд, Дубай и много других стран. Поэтому не стесняйтесь, звоните, пишите. Во сегодняшнем выпуске Северный Кипр мы поделимся своими впечатлениями и впечатлениями своих соотечественников, которые здесь живут далеко не первый год. Едем мы сейчас в Искале, ехать нам около 30 минут с репортажем. Ну и первое, что здесь хочется отметить, это левое движение, да, или как правильно сказать, праворульные автомобили. Место ровное. Горы красивые, температура воздуха сегодня 7 марта плюс 17. И буквально несколько лет назад здесь было просто поле, поле как в пустыне. Ну вот, мы на месте, заселяемся. Здравствуйте. И мне уже здесь нравится. Здесь мы будем купаться, жить в этом доме с видом на море. Вот в таких апартаментах мы заселились. Площадь Не помню, но здесь это называется 1 плюс 1. То есть, как у нас в Сочи полуток, да? То есть, изолированная спальня и кухня, совмещенная с гостиной. Маша, давайте я покажу вам балкон. Сегодня он с видом на стройку, на бассейн и с видом на море. Но я полагаю, вот этот пятачок в ближайшем времени застроится. Я не озвучил, где мы остановились. Это жилой комплекс Цезарь. От одного из самых известных застройщиков на Северном Кипре. Смотрите, какая огромная территория. Здесь не один ресторан, множество детских спортивных площадок, бассейнов. И мы сейчас идем в один из ресторанов. Кстати, цены здесь стартуют от 79 тысяч фунтов стерлингов. Или 7 миллионов 900 тысяч с ремонтом и с беспроцентной рассрочкой. И кто смотрел мой предыдущий выпуск, когда мы были в Анталии, там мы встретили свою соседку. У нас дети учились в одном классе. Так вот, она купила здесь 5 лет назад квартиру за 4 миллиона. Сейчас такая квартира стоит 10-11 миллионов. Вот прям очень вам рекомендую ресторанчик на берегу Средиземного моря в Аскале. Называется он Бэй. Друзья, кальмары в фольге – это бесподобно. Креветочки прямо шипят. Приятного нам аппетита. В каждом ресторане перед основным блюдом вам принесут разные закуски. Это бонус. На Кипре в каждом ресторане на финиш подают подобный серт. Это тоже бонус. Набережная Long бич для меня хорошая альтернатива от в Сочи. Собаки Северного Кипра, наверное, самые счастливые собаки. Они здесь чипированные, Я вам скажу больше, что в определенное время, в определенное место их приезжают и кормят. Также с кошками. Ну что, я купальный сезон. А сейчас мы едем в Герны. Друзья, Гирне, по сравнению с Эскале, это больше пробок, больше зелени, больше тусовок, больше дождей. но и виды, как видите, потрясающие. Да, и каменистый пляж. Смотрите, какой памятник. Также, друзья, здесь более узкие дороги. И место, как видите, не совсем ровное. Ну а так в целом, красиво. Друзья, это со слов нашего водителя, но от себя я бы добавил, что Гирна это прям город и он старый А Эскалия это небольшой туристический поселок, который сейчас активно развивается И его в скором времени просто будет не узнать В Гирне мы остановились в отельчике с видом на море В принципе, неплохой отельчик и завтраки были вкусные Этот ресторан называется Нима один из лучших на гирне. И здесь нас встретил Никита в одном из лучших ресторанов гирне. Друзья! Ну как вам здесь живет? Грех жаловаться, ребят. Ну, на самом деле, пальма, море, горы. А пиролька. Из опирольки не на самом деле, скромно посидели на 4190 лир. Нам здесь очень понравилось. Да. Красивая улица. В общем, у Маша одна туфля прекратила свое существование. В общем, мы начали искать магазин, точнее улицу, называется Барыш. Барыш как? Парк. Барыш, парк. Барыш Барыш парк, да. И, в общем, нам вот... Мустафа попался, по-турецки пытался ему объяснить, как найти эту улицу. Потом в итоге говорит, да поехали, я вас довезу. Короче, народ здесь очень добрый. Мустафа с нас денег ни копейки не взял, хотя я ему предлагал. Маше купили обувь, она довольна. Купили еще такие переходники, имейте в виду. То есть обычная зарядка здесь, на северном Кипре, не работает. Зашли в кафешку, выпить чашечку кофе, подождать еще одного своего товарища. вот обратили внимание очередной раз, вот смотрите, как здесь относятся к животным. То есть они спокойненько сидят или лежат прямо в кафе, и собаки, и коты, в общем, это так улыбает. Друг наш поселился в такой новостройке с бассейном, с спортзалом. Модненький тут лифт у него со стеклянными окнами, которые слегка грязные. Но виды тут, конечно, потрясающие. У Никиты красивый вид с балкона на горы, на закат. Друзья, на самом деле есть лайфхак, как пользоваться розетками и не переключать переходник. Никита, давай вещай. Обычная ну. вилка. Обычная вилка. Обычный нож. Обычный нож. Предварительно выключаем. Да, выключаем. Здесь, Дальше. кстати, я заметил, что на всех Да-да-да, здесь такая особенность. Вот. вот сюда засовываем. Опа, и Оп. все. Все. И не нужно никакой переходник. А Дима переходников там напокупал 10 штук. На Северном Кипре много казино. Архитектура очень разная. Русскоязычных людей на Северном Кипре очень много. Ну и конечно же мы не могли не встретиться с Александром Шапуровым. Кипр, зачет. С такси, вот Александр говорит, есть определенные сложности. На кнопочку мы нажали, да, как там Яндекс или еще какое то да, приложение в России. Или машина приехала да. здесь. А С этим посложнее. Да. Лучше иметь телефон таксиста да. в своей записной книжке русскоговорящего. Да, русскоговорящего. Такой прям старый-старый стиль, да? А тут же новый-новый стиль. Горы на Северном Кипре совсем не как в Сочи. Чем-то на Кремские похожи. Важный момент, когда вы садитесь в такси, вот здесь вот такая цифра на зеркале появляется. Вот. Нужно, чтобы она была по нулям, чтобы вас не обманули. Нам на самом деле здесь нравится. вот Немножко кадров с машины вам покажу. Также здесь красивые стройки, а рядом ну, немножко пошарпанные дома. Это я сделал такое небольшое сравнение с Сочи. И горы, кстати... Здесь красивая. Температура воздуха на Северном Кипре примерно градусов на 5 выше, чем в Сочи. Мы сейчас едем в СНТП. Очень тут красивая дорога. Вот оцените. напишите что-нибудь в комментариях, там лайк поставьте. Не забудьте подписаться на канал, если, до сих пор этого не сделали. Колокольчик там нужно поставить, чтобы не пропускать интересные видео. Друзья, имейте в виду, на Северном Кипре очень жесткие штрафы по правилам дорожного движения. Короче, минимальный штраф получается 50. 50 евро, именно 50 евро, то есть если в рублях, да, это 4 с лишним тысячи выходит. Но в то же время, например, после двух бокалов пива вы можете сесть за руль и спокойно ехать, допустим, да. Кстати, просто так вас не остановят полицейские, полицейские вас остановят только если вы нарушили правила дорожного движения. И плюс здесь бальная система штрафов, то есть там какое-то ну, количество баллов набираешь, и потом тебя лишают прав. Вот так. Не знаю, передает вам камера или нет Но у нас тут красивая панорама на море Это северная часть острова Здесь вот горы Они, видите, красивые Они же меняют здесь температуру То есть тут на пару градусов температура ниже И, соответственно, осадков больше Друзья, хочу поделиться с вами впечатлениями Это Мальдивы на северном Кипре Апартаменты, виллы премиум класса Делаю полный обзор по нему Скоро выйдет на моем канале YouTube Мы приехали на Кантару по этому местечку у меня выйдет отдельное видео. Обязательно его посмотрите. Такой небольшой парк в Искеле. И сегодня здесь рынок. Что вы понимали, рынок на северном Кипре каждый день переезжает в разные города. Так вот сегодня он в Искеле. Маш, ну как у тебя впечатление? Я взяла кокос, я взяла авокадо и вкусную клубнику. Здесь самые качественные продукты и недорогие цены. Апельсины по 15 лир. Вот так выглядит сам рынок. Клубнику даже вот нашли по 70 лир, это получается где-то 280 рублей российских. Апельсины вообще по 60, вполне себе хорошие цены. От Эскеле до Лонг-Бич, там где мы остановились, всего-то километров полтора. Это красивая улица, да, смотрите, классные и вот такие. Вот такая поправочка Эскеле, это все-таки город, это не поселок. Это район Эскеле, деревушка рыбацкая, называется Буаз. И мы приехали сюда, в какой-то невероятно крутой ресторан. Сел микрофон, поэтому извините за качество звука. Здесь два конкурирующих ресторана на берегу моря. Посмотрите, как тут красиво. Очень большой ресторан. Куда ж тут без котов? Пойдем заказывать ужин. Вот только посмотрите, какие мумии. Это просто восторг. Здесь в искеле самое интересное, конечно же, это Лонг-Бич, потому что до да, этой лучшей набережной ехать-то здесь несколько минут. Вот такой он северный типа. Дорогие виллы на берегу моря. Ой, так классно получилось. Пришли мы с Машей в казино. Каждый положил себе на карту по 100 лир. Так получилось, что и Маша выиграла, и я выиграл. Вот, пошли мы пообедали, но здесь же все включено, то есть и обед, и алкоголь, и сигареты, вот. Но даже если мы проиграли, пообеда здесь получилось значительно дешевле, чем где-либо. Друзья, многие стились в замокусту, вы знаете, здесь нам даже больше понравилось, чем в Кирне. Смотрите, как красиво светится мечеть. И это мы уже въезжаем в старый город. Смотрите, здесь уже такие стены. В поисках ресторанов немного прогуляемся по старому городу, чтобы ощутить весь колорит. Такие здесь улочки. И в этих улочках есть магазины. Не знаю, как вам, а мне очень интересно. Еще не сезон, и туристов тут мало, а это ванна Клеопатры. Примешь такую ванну, и омолодишься. Здесь, конечно, нужно днем гулять, но не на все хватает времени. Вот этому дереву 700 лет. Собор Святого Николая, XIV век. Но это просто мамонт архитектуры. И здесь же современное кафе. Как вам Фомагуста? Напишите, пожалуйста комментариях кафе-кафе рестораны но наш проводник ведет нас какое-то определенное место все-таки остановились вот на этом ресторане такой прям не маленький ресторан и это только закусочки к мясу ой-ой-ой а мы не лопнем будете фамагусти очень рекомендую вам этот ресторан там все безумно вкусно вы только посмотрите какая красота Прямо недавно открылась вот такая красивая кафешка, надо выпить здесь чашечку кофе. Вот так прям при лавке здесь на улице, бери не хочу, но здесь никто не тронет. Тебе никто не будет сигналить на улице, ну, например, если ты криво припарковался или разгружаешь сумки, тебя терпеливо будут ждать. Да и вообще киприоты и гости острова очень дружелюбные и отзывчивые люди. На острове Кипр образование на самом высоком уровне. Ваши дети могут получить высшее образование, как в лучших университетах Британии. Однозначный вывод, в Кипр выгодно инвестировать именно сейчас. Причем абсолютно в любую сферу. Будь то мойка, магазин, салон красоты, недвижимость, да все что угодно. Но если сделать сравнение с Сочи, то это примерно э, несколько лет до Олимпиады. А кто ориентируется по ценам ну, недвижимости? Вы понимаете, о чем я говорю. И сейчас сюда заходят топовые застройщики со всего мира. И говорят, что в момент пандемии ни один инвестор не пострадал пострадала кризис. Все застройщики отнестись в Ария. Ну и как вы уже поняли... Животов здесь относятся более чем лояльно. Продукты на Кипре очень хорошего качества. Мясо дороже, но овощи фрукты дешевле, чем в России. И в ресторанах вас накормят самой свежей рыбкой, которую выловили только с утра. Во многих магазинах можно рассчитаться криптовалютой и даже за автомобили в И в целом Кипр очень безопасная страна. Здесь можно оставить открытую квартиру, оставить свой велосипед или телефон на столе, и ты его придешь и заберешь с того же места. Как вам Северный Кипр? Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями в комментариях. Поставьте лайк, если видео для вас было полезным. На нас на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, Мария, канал LockStreet. До новых видео. Пока.